Здравствуйте! Это девятый урок. С каждым уроком мы становимся на один шаг впереди в изучении английского языка. У вас все получится. Начинаем. И первое, что мы сейчас напишем с вами... Она читает на английском. Она he читает read и read, читать. A reads читать. Иврит, read, read, читать. И добавляем s reads. На английском, in English. In English в данном случае переводится как на английском. Поэтому советую запоминать эту конструкцию целиком. In English, на английском. Теперь возьмем 20. -е. Она читает на английском она читает английские книги возьму она это she читает reads английские English и книги books букварь к букварю, бумага к бумаге, букварь книга с бумагой, бук книга букварь. Перед books артикль не нужно ставить, потому что это множественное число. Если было бы единственном числе, мы бы поставили здесь артикль. Артикль поставили в зависимости какой первый звук согласный или классно. Теперь двадцать первое. Это выглядит странно, это it, выглядит looks, и странно будет strange, и странно будет strange. Странный стрелок у нас есть, стрелял, странно стрелок, у него стресс был. Стреляй, strange, странно, но в цель. It looks strange. Это выглядит странно. 22. Он знает это. He, он Знать это. No и мы добавляем s. He knows и это будет it. He knows it. Он знает это. Она видит эту ошибку. Она she видеть это see СИЗ добавляем с глаголом эту виз и ошибка будет МИСТЕЙК моя мама готовить умеет без ошибок несготовки стала стейк вкусно жарить умеет Моя мать ошибки не допускает. Она мисс вкусного стейка. О, шикарного. She sees with mistake. Она видит эту ошибку. She sees with mistake. With эту. Двадцать четвертая. Она видит ту ошибку. He так. Она She Видит She's To That И ошибку Mistake Она видит ту ошибку. She sees That mistake That – это ту, а эту. На сегодня это все. Надеюсь, у вас все получилось. И вы также готовы изучать английский язык, как раньше. Удачи!